Здравствуйте! Сегодня в центре нашего внимания будут слова. И начнем мы с истории необычного слова с таким приятным очень колоритом. У меня сразу возникает ощущение какого-то востока. Алаверды. Давайте узнаем, что это за слово. Слово алаверды означает передача слова другому во время застудия. В переносном значении в разговорной речи употребляется как существительное среднего рода в значении ответный подарок, ответные действие. Наши алаверды, как указывает новый словарь иностранных слов, слово пришло к нам из грузинского языка. Возможно, оно восходит к арабскому аллах (Бог) и турецкому верды. «Дал» от слова «давать» буквально обозначает «бог дал». В стихотворении Софии Парнук мы видим использование слова «алаверды», которое звучит многократно. Пять раз повторяется это слово, как заклинание. Такой прием называется рефреном. И мы послушаем сейчас это стихотворение. Софья Парнок, Рандель. Она поет Алла-Верды, Алла-Верды, Господь с тобою, И вздрогнул он, привычный к бою, Пришлец из буйной кабарды. Рука и взгляд его тверды, Не трепетали пред пальбою, Она поет Алла-Верды, Алла-Верды, Господь с тобою, Озарены цыган ряды, Луной и жонкой голубою, И упоемная собою, Под треск гитар под вопли орды, Она поет Алла-Верды. Обратим внимание, что в данном стихотворении София Порнок толкует выражение аллаверды, слово аллаверды, Господь с тобой. В общем-то, понятие близкое, Господь с тобою или Аллах Бог дает, или Бог дал, или Господь с тобою. Здесь вот близкое такое понятие, как сама София Парноп понимала это слово. Ну, а мы с вами остановимся на том значении, о котором мы уже сказали. Итак, Аллах – Бог, Верды – дал, Бог дал или, по-другому, Господь с тобой, Господь с вами. И мы заканчиваем наш сегодняшний урок. Господь с вами. Дай вам Бог удачи! Обратим внимание на интересную деталь. Аллаверды мы написали с одной эль, а в стихотворении Софьи Порнок слово Аллаверды написано с двумя эль, потому что Аллах пишется с двумя буквами Эль и поэтесса сохранила. Это правописание. Когда мы используем это слово, мы его используем с одной буквой L. Обратите на это внимание.